Oh <music> Мужики, всем привет! Давно не было топ-скина, сегодня он будет, я нереально не помню, на месяц на канале топ-скина не было. Хочу выразить вам огромную благодарность, ТО пополняет до сих пор по моим промикам OG4R на 40%. Я с этого получаю 5%, процентов, правда, здесь почему-то 0.01. Вам за это огромное спасибо. Лайк это, конечно, поддержка, но не будет ссылок, ничего. Но вот кто пополняет по промику, отдельное спасибо. Так, мы начинаем. 15 тысяч на балансе. Я хочу сделать серию из нескольких роликов, а где мы будем, ну реально уже скрафтим АВП Драгонлор. Я пытался уже на разных сайтах, уже и на КБ вернулись, Ну, пока чё-то вообще валит, нигде не фармится. В принципе, начинаем. И начнем мы с моего любимого кейса, это гладиатор кейс. Сразу 10 штук, как обычно, когда баланса нет, мы фигачим на все. Ну, это типичный просто ролик человека, а потом сливаем и ноем, что сайдом но. Кстати, здесь э, перчатки, но это же не окуп, а это плохо. А, 16, нет, пойдет, плюс 6000 есть. Вот мне вот эти, честно, оповещения не нравятся, мне знаешь, это напоминает, как ты заходишь на какой-то сайт там, а, а, а упадет метеорит там через день или что-то подобное, и вот мне напоминают такие вот а -а, оповещения. Но не, не особо они нравятся, кстати, здесь в нуле, мне показалось почему-то, что обосрался этот кейс, но окей, пока что, пока что все гуд. Кстати, у нас 7000 алмазов, то есть в теории сейчас можно будет открыть дорогой кейсик, и, кстати, бизнес-класс подъехал цена 1600 ну все мы в минуса пошли нормально в принципе дефолт давай-ка мы сразу с тобой с ходу откроем алма а нет там сам дорогой лучше накопим не не не не так подожди из дорогих кейсов тут должен быть ножевой кейс я не знаю э, не помню вернее его стоимость но мне его хочется открыть но опять же если он не будет 1020 стоить потому что это честно бред нож это не то ну а не 15 не не не не не не, -не, -не. на такое удовольствие что-то я пока не могу себе позволить поэтому Тому нет. Так, вот из дорогих кейсов здесь есть еще ванила. Но, по-моему, еще какой-то кейс был, который мы с тобой крутили. Что-то, по-моему, за 2000. Надо вот его найти. Но главное сейчас не слить балик. Честно скажу, это основная задача. И накопить алмазики на... Скоростной зверь, я сейчас высматривал, я потому что что-то смотрю, ну вот только камуфляж. Но, кстати, 15 тысяч пойдет, 23 есть, неплохо. Слушай, мы можем сейчас попробовать, я... да, использовать баланс можно, хочу зафигачить, короче, апгрейд на десятку. Кстати, Дейла нет. Ну, опять же, на Дейла у нас еще нет баланса, я надеюсь, через несколько роликов мы все-таки придем к этому. Это первый ролик из серии, не знаю, сколько их будет, надеюсь, закончится это успешно. Так, что мы с тобой делаем тогда? Давай 57%, 10 тысяч, заходит. Идеально у нас 27 кусков. Найс! Зашло! Можно выдохнуть, это хорошо, это прекрасно, это 27к, а, и плюс, если, опять же, хватит денег. Ну вот, алмазные кейсы, их прикол в том, на топ-скине, что когда ты не окупаешься, да, когда ты все минусанулся, они засейвят. Если у тебя все хорошо идет, знаешь, так ты окупаешься, ты в плюса уходишь, не выдадут. Поэтому, не знаю, вот сейчас вообще есть ли смысл тратить алмазы. Проверим просто эту теорию, если ничего не выдаст, то вот, пожалуйста, мы разгадали стратегию, да, алгоритмы, как работают здесь алмазные кейсы. Слушай, ну нет, был же вот кейс. Воительницы Две шестьсот. Десять штук сразу на все. В самом плохом исходе, хотя бы тысяч пять, я с этого, надеюсь, получу. Но на самое плохое, надеяться, перчи есть. Офигеть! А, ладно. А, там дорогие перчатки, были баренокие, ягуары Где-то окуп, но, бляха это, ну Там просто перчатки, там, по-моему, кровяное давление было Да, там кровяное давление было, ладно Я просто думал, что эти перчатки Все еще и давление, но, кстати, дикое пламя Блин, немного подрастроился просто 17 тысяч дикое пламя, ладно, пойдет 36 кусков, блин, а что-то как-то быстро А что-то как-то быстро и вообще неожиданно Слушай, с 15 тысяч x2 уже есть это, это, конечно, x3 Далековато, но, блин Но пока мне, пока мне Все устраивает, есть, кстати, алмаз бустер вот про него про его кейс я забыл также 10 штук давай Бля, ну чуть-чуть еще полтишок будет ну как чуть-чуть но хотя бы до 45 бы бах бах он дешевый новая Слушай, а здесь 18, бля, все максимум 35 я хотел сделать несколько роликов да и что-то как-то но если она сейчас меня сливать ну зирка Че просто мне сливать начинает ну, надо все-таки, наверное, забирать, когда когда сайт. Но, ну, опять же, когда в ноль дает, да, я делал так на КБ. Но эта практика мне, честно, не особо понравилась. 14, 13, 42, бля, есть! Все! Все, 79! Бля, ну тут нет Драгонлоура. Просто, Смотри, Lore будет стоить где-то в районе 300 тысяч рублей. То есть, в теории, давай мы сейчас попробуем сделать десяточку, например. Я не знаю, что у меня сейчас с шансами, я просто без понятия, но будем надеяться, что... Но они в говне, честно скажу. Они сейчас просто в говне. Но, опять же, после, вот кто помнит ролик, да, кто смотрел, когда мы на КБ открыли, там были минус 30к. Понятно, что я там с интеграцией офигительно окупился, но такой бонус выбить реально после того, как я конкретно обосрался на КБ, это очень приятно, скажу вам честно. Если все-таки эта серия роликов действительно закончится успешно и получится эти драгон лор, это будет просто самый... Ну, я не знаю, я не хочу смотреть самый офигенный подарок. Кстати, да, предположения по кейсам окупились. Я все же с этой предположения по кейсам окупились сказал. Предположения с вот этими кейсами подтвердились. Короче, вот кто открывает на топ скине, у вас у тебя если есть алмазы, блин, открывай их только когда ты прям минусуешься, уже у тебя нет денег 0 на балансе. Потому что иначе они просто, ну, говно выпадает. Самый дорогой кейс 42 рубля выпал. У нас 79 тысяч, и вот реально если ДЛ получится выбить, это прям шикарно. Плюсом, я, конечно, сейчас начал снимать а, кейсы в Counter-Strike, но... Но, но, но, но, но, не знаю Опять же, это ДЛ Продавать его, ну, то есть я продать его не смогу Потому что, ну, типа, душа инвестора, да, у меня она есть И, типа, она скажет, нет, человек, убери руки Но, тем не менее, эта цель, это хочется В общем, ладно, мы сейчас откроем Чего? А что за мем? Подожди, в 5 А, окей, ножевые кейсы недоступны, я понял Подожди, а если тайны? Ну, типа Понятно оно, кстати, тут, по-моему, стоило полторашку Они сейчас э, Почему-то два раза в стом открылось, я бы нажал обычным Они сейчас опустили до 6800 рублей Но это на самом деле разумно, потому что тайны за полторашку Ну, опять же, да, на ВД тоже тайны за полторашку, но ну, не знаю, как по мне, это честно, дороговато что ли. Но вот э, чем дешевле тайное, тем это прикольнее, потому что оно, как показывает, практика купается. У нас 72 тысячи, и что-то как-то пошло все в слив. Попробуем, все-таки, блин, хотя бы один живой, может, он даст мне возможность открыть кейс. Бля, но он просто не открывается. Окей, алмазный бустер. Давай. Вот алмазный бустер открывается. Я думаю, мы сейчас откроем 10 бустеров. В принципе Ну, бля, у Кейса есть потенциал, который он Который он развивает, самое главное Он, в принципе, окупает Чё, поехали, 10 штук и, в принципе, на и вот сейчас хотя бы 60-70 ты таки оставить, ну, в идеале все таки плюсануться Ну, бля, ну, всё, кг и я думаю, что, ну тут, конечно, 57 тысяч, мы слили 20 -ку. в общем, это все оставим на следующий ролик, и первый, первое видео Road to Dragon Lore положено, это была первая часть, я все-таки надеюсь, что мы к нему придем, на топ-скине очень много дорогих скинов. Топ, скини скинов, ну ты понял, гунганир, медуза, гунганир за 740 тысяч, я до него не пойду, это, это бред, типа появится, буду ждать, пока появится ДЛ, опять же, нужно нафармить, там, я не знаю, 1150, чтобы нормальные шансы были, то это будет не очень такой хороший шанс, и уже будем делать, поэтому просто ждем, пока он тут появится. На этом все, всем огромное спасибо, с вами был Человек и 57 тысяч, это просто идеальный результат, я еще раз скажу, после того, как я слил 30-ку, ну это прям шедеврально. Всем огромное спасибо, до новых встреч, увидимся на крафте ДЛа. Пока.